В любом случае, когда вы думаете о роде, то есть о какой-то ветке, вы всегда думаете сначала о каком-то родиче. Ну, как через него да. И значит есть неприятие именно этого родича, не рода, а родича. То есть он в вашем сознании является плохим проводником силы. И ваше сознание его отторгает. То есть вы не понимаете, что это просто занавесочка, ее надо отодвинуть и идти дальше. Просто эта занавесочка настолько живая в вашем воображении, что вы не можете ее подвинуть. Вам обязательно с ней пообщаться. Зачем общаться с занавесочкой? Человека-то уже нет, а если есть, он вообще и проживает свою собственную жизнь. Вы не входите через живущих, вы входите, входите через умерших. Так проще значительно. Там Кого лично, там... лично не контактировал с кем? Ну имя знаете? Да. Там Бабушка варит, все да. пошли, бабушка варит. Да, тем лучше, что вы ее лично не знаете, у вас нет к ней личного отношения, да. поэтому ходите через умершего. Личности-то там уже нет, там есть просто слепкие истории их жизни, да, со всеми результатами, поражениями, возможностями, да. а весь сценарий этот эмоциональный, он, он уже давно рассосался, он уже давно развеем век по ветру и высушен. Остается только информация, в этом мире имеет ценность только информация, вы же идете за информацией, вот, вот и за ходите. за Сила в данном случае это не энергия, вы идете за информацией. Чем больше у человека в сознании информации, тем больше из окружающего пространства в каждую минуту времени он может набрать энергии из, из того объема, который он, он живет. Информации нет. мало, мало энергии, много информации, много энергии. Это определяет статус человека в сегодняшний день, в сегодняшнем мире. Высокая бытийная масса позволяет ему своим сознанием охватить большое количество пространства. А пространство наполнено энергией. Соответственно, ты ее можешь взять себе одномоментно. То есть ограничение это фактически то, что я там знаю? Да, ваше знание в данном случае правильно. является их ограничением. Входите через того, которого вы не знаете. Так будет значительно легче. Информация. Mm -hmm. Только информация. Никакой энергии. Энергия здесь. Энергия здесь, энергия не там. Там только да. информация. Mm -hmm. Туда да. с энергией не входит. Поэтому только не с кажется. информацией. А. Почему всегда покойникам да, во все времена давали какие-то жертвоприношения чисто энергетические? Что они нуждаются в ваших этих водках, печеньях, там, хлебах, которые вы носите на этот сан? Нет, они, не нуждаются. они нуждаются в энергии. Почему богам всегда давались мощные кровавые жертвоприношения, там, например, там стадо телят забить, там еще что-то, потому что кровь это самая сильная энергетическая субстанция. Кровь. Им дается кровь, они эту кровь вбирают, они вбирают не саму кровь, они вбирают эту энергию, и эта энергия является для них основанием, чтобы их информация раскрылась на больший гораздо объем. А ты находишься в эпицентре процесса. Соответственно, тебе достается больше всех.